Детский развлекательный центр «Карамелька» проводит сегодня благотворительный праздник для деток с особенностями развития. У нас есть специализированное оборудование, нам хочется делиться этим, радовать детей и взрослых. В преддверии новогодних праздников нам помогла в организации этого праздника благотворительная организация не без добрых людей». Они обеспечили деток красивыми, хорошими подарками. Аниматоры из ВАУ-шоу Харьков устроят праздник для детей, шоу-программу. Вот. Весь зал и оборудование будет в распоряжении детей и родителей. Пусть смотрят, развиваются. Наша новая сенсорная комната с новым оборудованием. Сегодня в распоряжении этих малышей. Просим быть небезучастными, просим нам помогать. Мы всегда за такие мероприятия. Мы хотим помогать деткам с особенностями развития. И кто хочет поучаствовать, мы открыты всегда. Детский развлекательный центр Карамелька. Мы примем любую вашу инициативу. Все с открытой душой и сердцем, с любовью к детям. Детский развлекательный центр Карамелька сегодня проводит благотворительный праздник для деток с особенностями. Привлекли организацию ⁇ ХТЗ не без добрых людей ⁇ и я являюсь представителем этой организации. Это организация, которая помогает бабушкам, пенсионерам, помогает деткам. Мы ездим по детским домам, интернатам, организовываем праздники для деток, собираем подарки всевозможные. Финансирование организации, главным спонсором является это основатель этой организации иван вырезут и плюс все люди которые участвуют в этой организации делают какой-то вклад то есть по возможности также мы привлекаем наших подписчиков в инстаграме в фейсбуке то есть люди которые ребята которые хотят помогать приглашаем всех желающих помогать деткам пенсионерам всех неравнодушных присоединяться к нам делать добро давайте введем добро в моду.